В Союзе Советских Социалистических Республик нет свободных и честных выборов, в результате которых на основе воли и заявления граждан происходит смена высших должностных лиц государства. Об этом всем известно и никаких сомнений не вызывает этот факт. Правящая российская номенклатура, злоупотребляя законодательным ресурсом власти, превратила выборы в административное мероприятие заранее известным результатом свою пользу. Она обеспечила фальшивую юридическую легитимность, созданного ею на Минкультурно-олигархического режима, но так и не смогла добиться поддержки этого режима гражданами. Если исключить прямые фальсификации, то даже при жестком административном давлении на такие незащищенные группы, как пенсионеры, военнослужащие, студенты, работники государственных и муниципальных организаций, Режим получал поддержку не более 30-35% граждан, а в результате волеизъявления без принуждения еще процентов на 15 меньше. В частности, на последних региональных выборах в марте 2011 года даже по официальным данным в 6 из 12 регионов партии «Единая Россия» поддержали менее 20% граждан. Еще в четырех регионах менее 30% и только в Дагестане и на Чукотке около 55%. Граждане устали ждать честных выборов. и Ненавимно полагать, что лица, захватившие власть еще в 1988 году, когда произошло первое насильственное изменение Конституции СССР 1977 года, и живущие вольготно когда-нибудь откажутся от нее. Поэтому мы, граждане Союза Советских Социалистических Республик, государства, которое продолжает существовать юридически, а со 2 февраля 2018 года и фактически возобновил свою деятельность Верховный совет Союза Советских Социалистических Республик, можем заявить об отказе в участии в фальшивых выборах квази государства Российская Федерация, зарегистрированной как коммерческая организация, в Лондоне, являющейся управляющей компанией и прекратившей свое существование 22 января 2018 года и заявить участие в выборах Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Для этого нужно отправить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации следующее уведомление требователя, куда председателю избирательной комиссии города, района, населенного пункта, участка номер, кому, от гражданина, гражданки Союза Советских Социалистических Республик по факту и месту рождения, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, уведомление, требование об отсутствии гражданства Российской Федерации и наличии гражданства Союза Советских Социалистических Республик о недопустимости проведения выборов президента РФ на территории СССР, РСФСР и извещение об участии в выборах через избирком СССР Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. На основании пункта 7. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года за номером сто пятьдесят семь два гд о юридической силе для российской федерации россии результатов референдума ссср семнадцатого марта 1991 года по вопросу сохранения союза советских социалистических республик на основании закона от первого декабря 1978 года номер восемь четыре девять семь девять о гражданстве ссср а именно Статья 1. Единое союзное гражданство. В соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин Союзной Республики является гражданином СССР. Гражданство СССР является равным для всех советских граждан, независимо от основания его приобретения. Статья 10. Основание приобретения гражданства СССР Гражданство СССР. приобретаться по рождению. Статья 11. Гражданство детей, родителей, которых являются гражданами СССР. Ребенок оба родителя, который, которого к моменту его рождения состояли в гражданстве СССР, является, является гражданином СССР, независимо от того, родился ли он на территории СССР или вне предела СССР. Статья 17. Выход из гражданства СССР. Выход из гражданства СССР разрешается Президиумом Верховного Совета СССР. В выходе из гражданства СССР может быть отказано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет неисполненные обязательства перед государством или имущественные обязанности, с которыми связаны существенные интересы граждан или государственных, кооперативных и других общественных организаций. Выход из гражданства СССР. Не допускается, если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено в качестве обвиняемого, либо в отношении его имеется вступивший в законную силу приговор суда, подлежащий исполнению, или если выход лица из гражданства СССР противоречит интересам государственной безопасности СССР. Подтверждением гражданства является, согласно статье 62 Конституции Основного закона от 1977 года, свидетельство о рождении РСФСР СССР, за номером таким-то, выданным, выданным тогда-то, э, такого-то числа, такого-то года и такого-то месяца. Произведена запись на номером таким-то. Я пришел, пришла к выводу о нарушении моих прав и свобод, как гражданина СССР, нелегитимным образованием Российская Федерация на территории Союза Советских Социалистических Республик, а именно, выбираются представители партий, а не народа, и все участвующие в них являются соучастниками захвата власти, совершенного первоначально 1 декабря 1988 года. В этот день были внесены самовольно подельниками Горбачева Михаила Сергеевича по Гарвардскому проекту США незаконные поправки и изменения в Конституцию. Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, и в том числе произведен военный переворот хунта Ельцина при Николаевича в 1993 году и продолжающегося до сих пор. Выборы являются тайными, анонимными, то есть фиктивными, ибо гражданин не может, как источник власти, тайны изъявить, дать поручение на управление своей собственностью страной. Такая сделка без выявления воли стороны в ней является недействительной. Выборы, организованные проводятся не избирателями как совладельцами имущества страны, а самоназначенными юридическими лицами, похитившими собственность граждан СССР. Участие в такой инсценировке выборов является соучастием в захвате власти народа и хищении общенародного имущества. Отметившись на избирательном участке, гражданин тем самым документально подтверждает свое соучастие в преступлении. Российская Федерация – это не государственная структура, а коммерческая, зарегистрированная в Великобритании под управлением господина Медведева Д.А. У коммерческой организации не может быть государственной армии, силовых, судебных, исполнительных и других органов, граждан, а соответственно и выборов, и референдумов, и президента государства РФ. Поэтому извещаю избирательную комиссию Российской Федерации о том, что я буду участвовать только в выборах Верховного Совета СССР РСФСР, который возобновил свою работу 2 февраля 2018 года. Требую принять к рассмотрению настоящее уведомление об отсутствии у меня фамилия, имя, отчество, гражданство Российской Федерации и наличие и гражданство СССР на основании свидетельства о рождении СССР. Номер такой-то от такого-то числа. Второе. Удалить мои учетные данные из книги списка учета избирателей Российской Федерации России. Третье. Уведомить меня в письменной форме на указанной в шапке обращения адрес об исключении меня из книги списка учета избирателей. Ответ должен быть заверен подписью председателя избирательной комиссии и печатью в соответствии с унифицированной системой организационной распределения. Распорядительной документации. Требования к оформлению документов ГОС 6.30 от 2003 года. В случае дальнейшего неподчинения и саботажа торговой компании Российской Федерации и ее должностными лицами, указы Верховного Совета СССР от 8 февраля 2018 года, номер ВССР, 0002.08.02 2018. О выборах Верховный Совет и местные Советы народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а также неизвещение меня по пункту 3 И оставляю за собой право обратиться с жалобой в прокуратуру и суд СССР. Приложение. Копи... Первая копия постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года. За номером 157 2 ГД о юридической силе для Российской Федерации и России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Второе ⁇ копия свидетельства о рождении, либо иной документ, подтверждающий гражданство СССР. Для тех, кто менял фамилию или имя или отчество, документы о смене фамилии имени отчества, если таковые есть третье Копия указа Верховного Совета СССР от 2 февраля 2018 года, номер ВССР 0001-0202-2018 о возобновлении деятельности Верховного Совета СССР. 4. Копия указа Верховного Совета СССР от 8 февраля 2018 года, номер ВССР 0002 -2018 дробь ноль восемь ноль два две тысячи о выборах верховный совет и местные советы народных депутатов российской советской федеративной социалистической республики пятая копия предупреждения о двадцать седьмого февраля две тысячи восемнадцатого года о нарушении статьи сорок восьмой конституции ссср о праве граждан ссср участвовать в управлении государственными и общественными делами в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения Гражданин, гражданка СССР. Подпись, расшифровка, дата. Так, Нажимаем на приложении к этому видео. Ссылку на сайт. Порядок приема. Рассмотрение граждан. С порядком ознакомим. Фамилия. Заря. Так, секундочку, извините, не изменила клавиатуру. Заря. Светлана Петровна. Страна. Вот давайте пока Российскую Федерацию, потому что, когда я набрала другое государство, у меня э, сайт не принял мое послание. Ищем. Переский край, город Пересягина, улица Сипенко, адрес электронной почты. сообщение участковый статус избиратель участник референдума здесь мы ничего не делали также вот здесь вот у меня есть текст копируем его вставляем текст сообщения направляю уведомление требования прикрепляем файлы Явление. Первая. Копия государ, постановления Государственной Думы. Копия свидетельства о рождении. Копия заключения брака, так как меняла фамилию. Копия еще раз. Так, свидетель, указ Верховного Совета о возобновлении деятельности. Указ о выборах. И седьмое, предупреждение Верховного Совета. Вот у нас все файлы загрузились. Все прекрасно. Вносим код с картинки. 42. 15. И отправляем письмо.